Так, Всем привет, дорогие друзья. Как вы уже поняли, сегодня у нас влог, как говорится, с огорода. Сегодня я покажу, как я вам делал грядки. Сейчас, ребятки, отрежем кусочки 60 сантиметров. В общем, ребята, режем по 60 сантиметров весь металл. Так же там отмечает. Все готово. Вымеряем грядки, смотрим, откуда Аппаратка лучше будет, начать. Где рулетка? Рулетка там должна быть. Она либо у тебя. Ну, Кость, покажи, как мы меряем. Короче, за заподлицо ставим. И фигачим. И делаем, ребята, так. Так, столкнулись с такой проблемой, что соединение между собой, я так хотел, короче, сделать больное, мало расстояния тут получается, может кромка, короче, Кость подержи. Так, завели аппарат сварочный. Ну вот ребятушки что у нас получилось заварили с двух сторон Два, три наплыва сделали вот это будет перегородка теперь у нас нормально пришьется листы Чего, погнали дальше в общем вот ребята сделаны грядочки перемычку поставил здесь там доваривает последнюю перемычку такие грядочки получились Так ребятушки, хотел вам рассказать, сегодня ночью вот был, короче, ЧП у соседа. Сегодня, короче, 9 кур у него подрезала ласка, либо хорек, что-то из этого, из них, короче. Вот. Остался один петух, у него одна курица. Я, короче, сходил, поставил капканчик, ребят. Так, сходил, ребят, поставил капканчик. Вот такой проходной капканчик. Зарядил. Не знаю. Будет что, не будет. Попадется. Пойдет она опять сюда. Вот. По бокам плиточкой приезжала там осколочками. Капканчик так опилками этими, которые от курицы все обтер. Чтобы запах немного отбить. Палочку прикрутил. Не знаю. Не знаю, ребята, что будет завтра. Это что будет а, что будет завтра, ребята, в следующем ролике, ребят, увидите, поймаем мы или нет. Подписывайтесь на каналчик, не забываем. Вот такие вот дела, ребят. Так что кто живет в высочках, ребят, аккуратнее. Хищник начал начал атаковать, ребята. Теперь он по всему участку валяется. Вот. Он прям не боялся, он тащил прям по на асфальт, в сторону асфальта. Видите, наполнил торф, песок, навоз. Короче, две, две тележки сюда бахнул песка. Две тележки коровьего говна. И не знаю, сколько тележек торфа этого. Вот одну грядку сегодня сделал. Обсыпал ее так вот. Ну и три осталось, буду со временем еще потихонечку делать. Так что легко эти грядки, ребята, делать. Плоский шифер 120 рублей, вот это стоит. В принципе, одна полоса 20 на 40, она 450 рублей у нас стал, стоит, 6-метровая. Вот. Короче, на три грядки мне ушло три полосы, еще осталось запчасти. Вот такие грядочки, ребят, будут. такая грядка, подустал короче таскать, завтра следующую смену, то есть будет выходной, эти доделаю грядочки. Вот такие ребята дела, вот не болейте ребята, смотрю там коронавирус начал какой-то, блядь, что за болезнь непонятная. Больше раздули мне кажется при этом, наше правительство эта болезнь, ну фиг его знает, не болейте ребята. Ну и оставайтесь на нашем канале Кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь Всем пока Ребята, грядки класс Сейчас Спасибо спросил больше. у жены Как там грядки пойдут или нет Она Пойдут Точно? Все пойдут, да Только одно жалко сделал Слышь ты А ты почему не помогала Потому что я уехала за посылкой Пойдемте ее вскроем А постой здесь пожалуйста Сейчас я принесу